Друзья, сегодня, 2 декабря, отмечается День банковского работника. Поэтому всех милых-милых бухгалтеров, всех, кто виртуозно сводит дебет с кредитом, не знаю, друзья, как вы это делаете, но тем не менее, поздравляем с профессиональным праздником. И сегодня, в связи с этим, мы не смогли не пригласить к нам в гости финансового эксперта Елена Феоктистова. Елена, доброе утро. Доброе утро, У Вас тоже с праздником, конечно. Ну и в День банковского работника, с чего еще начать разговор, как не с вопроса о банковских вкладах? Давайте поговорим об этом. Актуально Потому что копить мечтелы. очень хочется. Хочется скапливать наши капиталы. Вот как это можно максимально сделать при помощи каких-либо вкладов? Может mm -hmm. быть, какие-то новые Какие программы? они бывают? Расскажите. Да. А а, ну, на под сегодня под... огромную популярность приобретает система банковских вкладов, которая открывается с помощью интернет-банка. А вы, не выходя из дома, из любой точки, что называется, даже мира, да. находясь в другой стране, можете заказать, от, открыть вклад через интернет, заполнив там заявление. К вам или приезжает курьер, или в документы приходят по почте. Зачастую, если это курьер, то вас еще сфотографируют с паспортом в руках, чтобы сличить ваше лицо. Да. И пополняя деньги на вклад, вклад считается открытым. Очень удобно. Так некоторые, силы, времени. Некоторые банки, банки пошли еще дальше, пошли. Сказал, еще так, дальше да. и они банковские вклады заменили так называемыми доходными картами. То есть это обыкновенная дебетовая банковская карта, и на нее начисляются проценты на остаток. Плюс такой карты, в отличие от банковского вклада, Заключается в том, что она всегда доступна. Вы можете в магазине рассчитываться точно так же за покупки, и при этом даже есть такая система, как кэшбэк, то есть деньги назад. Угу. А частично возвращаются. Да, э... кэшбэк вообще сейчас в интернете популярен да. за покупки, вот сделанные вот таким вот именно да. такими платежами. Да. А насколько это безопасно, когда мы выбираем конкретный банк, конечно, что мы название там по рекламным соображениям mm -hmm. не можем а, mm -hmm. обозначить в эфире, но все-таки наверняка же есть мошеннические какие-то сайты, и если мы паспорт, вы говорите. Же, ну, да. Оценивайте банковские продукты по рейтингу банка. То есть mm -hmm. вот эта доходная карта с начислением процентов на остаток, она, относится, она является таким же, по сути, банковским вкладом. На нее также распространяется система страхования. Mm -hmm. И если этот банк и входит там, в топ-50 или в топ-20 даже, или даже в топ-10, то это равно так же безопасно, если бы вы открывали у них вклад напрямую. А как работает вот эта вот дебетовая карта? Каким образом туда начисляются проценты? Какой процент начисляется? Насколько Сколько я знаю, там суммы, начисляется Насколько процент. я знаю, вот ты смеешься, да. но там действительно долж, должен быть постоянно какой-то остаток. Некоторые банки требуют действительно, чтобы там был неснижаемый остаток, но на сегодняшний момент в связи с конкуренцией банковских услуг, потому что, ну, вклад это такой же продукт, да. и мы вправе выбирать. Есть банки э, среди топ- Десятки даже, ну 20. Среди крутых банков да, есть да, банки, так. которые говорят, о том, которые даже не требуют от вас неснижаемого остатка. И там начисляется порядка 8% годовых на такую банковскую карту. Очень То есть удобно. вы в любом месте можете вкладывать туда деньги, можете переводить с имеющегося зарплатного счета деньги туда. Угу. И у вас всегда То начисляется есть это Так называемый вклад в кармане, что называется, да, который позволяет верно. и тратить, и накапливать совершенно деньги. Верно. То есть я могу ежедневно расплачиваться этой банковской картой с этой суммы, которая лежит там. Она может быть небольшой, да? Небольшой. Совсем небольшой, быть, но да. все равно маленький какой-то процентик всегда. Да. Как? Вот я это плюсы знаю. у того, что можно открыть такую банковскую карту даже со 100 рублей и начать накопление именно с небольшой суммы. Шикарно. Нам сложнее всего начать. Объемная сумма, я вам хочу сказать. 100 рублей-то я же сегодня положу, 100 рублей ну, займу, А положу. если каждый день вы будете откладывать по 100 да. рублей, то у вас уже 3000 за месяц. А ты спрашиваешь, как да. накопить. А как накопить? А я не могу, я сейчас отложу 100 рублей, а потом мне захочется кофе, например. А у меня нету других денег. А у тебя там уже не 100, а 100... 50. Нет таких процентов еще все волшебных. А несколько, а несколько тысяч, да. Ну, здесь э, mm -hmm. еще очень хороший подспорье дает личный финансовый план, когда мы видим, mm -hmm. какие у нас цели на будущий год финансовые, и мы понимаем, сколько нам нужно откладывать, чтобы получить желанные. Хорошо. А что касается потребительских кредитов? Вот сейчас в преддверии mm -hmm. Нового года, да, все мы озадачены вопросом покупки подарков. Mm -hmm. Потребительские кредиты, какие они бывают... Вот угу. какие проценты их можно взять? Вообще выгодно сегодня брать а... есть в этом, в этом ну, да. Да. ну, вообще вопрос выгоды в отношении кредитов да. весьма Очень... сомнитель... да. сомнительный. Да. да, совершенно верно. Если у вас есть, у вас, по сути, кредит это та же система накопления. Да. Только покупка ваша становится дороже на сумму процентов. И вы платите деньги не на свою в карту или не на свой вклад, а вы платите деньги банку, mm. и тем самым удорожая ну, приобретенное имущество. Радость от покупки, то что вот кредит... Почему зачастую берут? Потому что можно этим воспользоваться сейчас. Но радость от этой покупки длится ну, максимум Но несколько дней. Но либо это необходимость. Или... Те люди, которые работают, ну, к примеру, я беру автомобили да. в такси или да, какие-то перевозки, mm -hmm. им нужно, и они посредством именно этой покупки будут зарабатывать больше денег, mm -hmm. нежели бы когда... они скопили. Я понимаю, да. Когда это действительно необходимость, или когда у вас ну, желание, что yeah. называется, вот прямо вы понимаете о том, что это необходимо сделать, оценивайте обязательно ежемесячную выплату по этому кредиту. Yeah. Не просто просто сумму процентов, сколько процентов годовых начисляет, а какую выплату это будет составлять от вашего дохода. Если у вас несколько кредитных обязательств, вам нужно суммировать все выплаты по всем обязательствам, вычислить процент от дохода и желательно, чтобы он был в идеале не более 10%. процентов. Тогда это не будет так существенно для вашего бюджета. Нужно не помнить о том, что есть еще обязательные платежи, коммуналка, если есть дети, то нужно их обслуживать. Да. Кажется, ну подумай, что там такое 10-15 6 15 тысяч, а когда это уже накладывается на бюджет, это уже становится существенно, это уже не просто подумаешь, это уже 10-15 тысяч. Со мной коллеги возможно не согласятся, но друзья, в очередной раз мы приходим к выводу, если это не какая-то экстренная необходимость, кредит это зло. Вот так. Ты Подготовим. получил ответы на свои вопросы, да, как я тебе получил, я получил, я получил. Спасибо вам большое. Большое спасибо, Елена, да, Финансовый эксперта Елена Феоктистова была да. у нас в гостях. Да, друзья, давайте копить с умом, а тратить с удовольствием.